Всем привет! Я вам сегодня буду рассказывать, ни в коем случае не буду учить вас, потому что вы все готовить умеете лучше меня. Я буду рассказывать, как я готовлю настоящий вкусный борщ. Итак, что же нам понадобится для приготовления борща? Нам понадобится говяжая голяшка примерно 600-700 граммов, вот эти четыре овоща все одного веса: картофель, свекла, лук и морковь все по 300 граммов, молодая капуста примерно 200 граммов примерно 50 граммов томатной пасты но если у вас нету томатной пасты можете добавить один томат примерно 2 столовые ложки уксуса можете заменить лимоном 3 зубчика чеснока и немного тимьяна первым делом мы приготовим говяжий бульон самое лучшее, самое вкусное мясо для бульона это говяжья коляшка вот смотрите, какое чудо значит здесь у меня запеченный овощ с костями Значит, выкладываем все в кастрюлю. Лук-порей. Морковка. Лук, смотрите. Шедевр просто. Это сельдерей. Корень сельдерея. В холодную воду примерно 3 литра. Опускаем наше мясо. Запеченные овощи, которые я добавил в бульон, это у меня лук полей, репчатый лук, морковка, корень сельдерея. Но вы, если не хотите все это запекать, вы можете просто в сыром виде добавить одну морковку и один репчатый лук. Это уже будет достаточно, и бульон будет у вас насыщенный и вкусный. Ставим кастрюлю с мясом на плиту с добавлением овощами. Запомните, соль добавляем сразу же. Соль вытягивает из мяса лучший сок, который обогащает бульон. Смотрите, мы добавили запеченные овощи, и бульон у нас уже цвет какой у него золотистый. Смотрите, какой красивый цвет. Прикиньте, через два часа, что у нас будет происходить. Когда вода закипит, сразу снимаем пену, чтобы она не расщеплялась и не превращалась в муть. Ее снимаем ложкой, а не шумовкой. Пена, которая варится в процессе приготовления бульона, Дает ему плохой вкус. Далее Убавляем огонь. Немного перчи, Накрываем крышкой. И периодически убираем пену. Пока варится наш бульон, мы подготовим все наши овощи. Для этого мы возьмем терку. И натрем на большой лезвие нашу морковку. Далее режем очень мелко мерчатый лук. Далее режем картофель мелкими кубиками, примерно 1 сантиметра. Значит, здесь у меня молодая капуста, которую нам нужно нащековать мелким кубиком. Далее хорошенько промываем под проточной водой свеклу. Очищаем свеклу. Далее, что мы делаем? Берем сотейник. выливаем в нем порядка 200-250 мг воды. Перекладываем в нем очистки свеклы. Вливаем в свеклу немного луксуса или лимонного сока. Примерно 1 столовую ложку. И все это дело даем хорошенько закипеть Далее берем стекло и надираем на терке Итак, ребят, наш отвар из свеклы готов Я варил порядка 10 минут на очень сильном огне Посмотрите, какого глубинного красивого цвета наш отвар Это супер рецепт, я вам дарю Итак, бульон наш готов Теперь все это дело процеживаем через сито Посмотрите просто на цвет бульона. Итак, все мясо перекладываем на сыто, а овощи уже... Нам не нужны. Они уже сделали свою работу. Возвращаем обратно наш бульон в кастрюлю. Итак, почему же я разрезал мясо на несколько частей в начале? Во-первых, чтобы она быстрее сварилось. во-вторых, резать мясо будет удобнее. Отправляем наше мясо в бульон. Сюда же к мясу идет картофель с капустой. И варим все это дело на среднем огне примерно 10 минут. Так, берем сковороду, добавляем сливочное масло примерно столовую ложку. Добавляем столько же оливковое масло И жарим лук с морковью на среднем огне примерно 10 минут Далее режем очень мелко чеснок Как только мы видим, что морковь и лук у нас размякли, объем резко уменьшился Вот теперь пора добавлять натертую стекло. Значит все нужно обязательно перемешать вот, смотрите, свекла начинает отдавать свою краску. И спросите вы мне, почему я вначале обжарил морковый лук? Все это можно было сделать вместе. Но нет, когда мы имеем большой объем овощей, овощи начинают сразу свой вкус обменивать. И мы получаем ни то, ни другое. А когда мы обжариваем лук с морковью, то получается, что мы акцентируем вкус лука и делаем морковь. Из моркови выжимаем цвет. Далее добавляем примерно 2 столовые ложки уксуса. Уксус добавляем для того, чтобы стабилизировать цвет свеклы Далее добавляем томатную пасту И все обжариваем на среднем огне примерно пару минут Все хорошенько солим Добавляем примерно 1 столовую ложку сахара И добавляем через сыто наш отвар из свеклы. Как мы добавили отвар из свеклы, ставим на средний огонь и тушим порядка несколько минут. И добавляем всю нашу пассировку наш бульон. Посмотрите, как резко наш бульон станет красным. Итак, даем нашему бульону закипеть, выключаем огонь, накрываем крышкой и даем настояться под крышкой примерно 10 минут. Далее берем учок укропа и режем очень мелко. Это прям обязательный ингредиент. Так, добавляем всю нашу зелень к бошу. А перемешиваем. Ой, запах просто космический. Итак, наконец-то наш бош готов. Сервируем. Так, берем нашу начинку сперва. Берем чайную ложку сметаны и выкладываем под центр. И украшаем все это листьями укропа. Вот и все, друзья. Наш борщ по готов. Полный рецепт будет в описании. Если вам понравился этот рецепт, ставьте жирный лайк под видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал. И не забудьте, Ставить колокольчик, чтобы вовремя получить уведомления о новых видео. А я с вами прощаюсь. Приятного аппетита и до новых встреч.